Всем привет, ребята. У нас тема это именно применение сала принтеров в медицине. То есть мы поговорим о моделях на примере Formlabs, естественно, посмотрим на живые кейсы, которые использовались на примере Formlabs, я расскажу небольшие протоколы, как использовать, что можно делать в стоматологии, что можно делать в общей медицине, поймем. Что, чего ожидать от печати и сравним самые, наверное, популярные системы печати, такие как SLI, LFS, LCD и DLP. Я вкратце расскажу, в чем разница и как они работают. Начну о том, что 3D-печать — это каткам-технология. То есть что такое каткам? Сейчас я вам расшифру несколько слайдов, но в Вначале расскажу, что каткам это а, у нас получается использование а, сканера, да, компьютера и а, на выходе машину, которая будет из цифры переводить физический, а, уже физическое пространство, так скажем, в настоящий момент физическую модель, которую мы можем поддержать, повертеть в руках, что-то с ней уже дальше сделать. Вот, это называется каткам. Давайте а, разберемся. КАТ – это система автоматизированного проектирования, то есть это все, что вы делаете в компьютере, моделируете, создаете, подготавливаете к печати или к фрезеровке, это все КАТ-система. КАМ-система – это система автоматизированного производства, то есть, как я и сказал, машины, которые выводит уже из цифры физическую модель. То есть, по сути, это 3D-печать и фрезеровка. То есть, если бы я год назад, два, наверное, год назад сказал бы, что пока это не каткам 3D-печать, если я имею в виду сейчас, то год назад я бы уже задумался. А сейчас я полностью уверяю вас, что 3D-печать – это каткам-система, ее можно использовать полностью в медицине, в стоматологии, и сейчас она только развивается, я стараюсь э, с этим помочь. Вот. Э, дальше у нас э, перейдем э, к сканированию, то, что я заикнулся про сканеры, то есть если кто-то использует именно в лаборатории, э, в стоматологической да, там, э, клинике сканеры, э, то они есть разных видов, разные Модели, сейчас я расскажу о самой популярной, Fetch. это сканер корейский, достаточно хорошая цена-качество использования, на нем поработал ну, год, наверное, полтора, и ребятам рассказывал, подсказывал, как им пользоваться. В общем, машинка создана для того, чтобы с помощью фотографии переносить физическую модель в цифровую. Погрешность где-то 10 микрон среднему средних сканеров. У дорогих, высоких, там до 3 микрон погрешность доходит. Как работает сканер? Это, по сути, человеческий глаз. То есть, э, человеческие глаза. То есть, если э, вот вы меня сейчас видите, да, у меня есть два глаза, я вижу монитор, или вас с вами общаюсь, да, то если, допустим, я себе один глаз закрыл, то я вижу только одним глазом. Если я второй закрыл, то вижу вторым. То есть, если что-то закрылось и потом перекрылось, то есть я не вижу ладонь соответственно и сканер точно так же работает по такому же принципу вот поэтому стабильное освещение доступность при фокусировке и у вас получится неплохая стель модель сегодня будет идти пример на компании Formlabs. это американская компания которая развивалась уже по всей америке европе и вот мы в россии с ней очень сильно дружим мое знакомство с ней произошло еще когда я был зубным техником когда только постигал каткам цифру всю фрезеровку все остальное я был очень доволен этой печатью этой этим 3d принтером и печатью которую тогда выдавал еще форм вторая модель Но сегодня мы поговорим о более современных моделях моделях, которые усовершенствовались в плане э, качества печати, в плане внутренности и говорим, э, с чем не стоит путать SLA-системы э, в плане того, что э, э, по структуре, как это происходит. То есть SLA и LFS это лазер, это DLP, LCD, это проекторы и LCD-экраны. Э, давайте перейдем к системе SLA. Это схема печати форм второго, то есть принцип работы именно такой. Снизу у нас есть лазер, который отражается от зеркала и поднимается в ванночку. Принцип печати вообще для тех, кто только начинает с печатью знакомиться, давайте я вам вкратце объясню, что есть некий резервуар у нас, вот эта ванночка, в ней всегда лежит, налито полимер, то есть да, из которого производится печать полимер, светоотверждаемый, то есть на нее нужно посветить, и тогда э, он схватывается. И, соответственно, печать происходит так, то что сверху опускается платформа, вот мы ее э, видим, в ванночку э, опускается на определенную высоту, высоту слоя, несколько микрон, там 100, 160, 50, 25 и 300 даже есть высыла системах и э, слой по слою то есть опустилась, снизу лазер бегает засвечивает платформа поднимает этот засвеченный слой опускается с компенсированием того слоя который уже засвечен то есть опустилась на 100 микрон засветилась поднялась опустилась на 200 понимая что у нее уже есть 100 микрон засвеченных и 100 микрон еще нужно засветить лазер засвечивает и так слой по слоям э, у нас получается моделька вот э, перейдя к схеме Становится уже более понятно, что вот как раз лазер у нас отражается от зеркала, идет вверх в ванночку и снизу засвечивает какой-то прототип наш. Вот, если разговаривать, допустим, не только там о Formlabs, а, допустим, DVS компании есть еще, они используют, они очень дорогие, там 40 тысяч евро и выше стоят принтеры. У ну, них стоят просто линзы, поэтому там есть некоторые нюансы по конструктиву. Но если мы разбираем формат то у нас вот такая система, чем мне не очень нравилась эта система в плане а, погрешности, в плане того, что позиционирование по площадке было непонятно. То есть, если вы поставите в центр платформы, то в силу того, что у вас луч идет а, перпендикулярно, да, то у нее точка пятна ровно там, да, 140 микронов форм второго. Если у вас начинает лазер куда-то тянуться от зеркала, то, естественно, представьте, это как колбаса, то есть вы режете колбасу, если вы режете параллельно э -э самому быточку, то у вас получаются круглые колбасинки, кусочки. Если у вас, э -э если вы режете под уклоном, да, наклоном вот так, не вот так, а вот так, то у вас изменяется форма, у вас получается овал. И здесь же Примерно такая же система, то что если стоит в середине, то печать точная, если чуть-чуть уходит в бок, то появляется погрешность. Это не всегда хорошо, но погрешность зачастую не такая критическая, чтобы где-то навредить, но в любом случае в стоматологии нужна более точная печать. В медицине, там, который сейчас я вам расскажу, если не совсем Погрешность такая в микронах важна, но имеет место быть. Дальше давайте перейдем к системе LFS. Эта система использует принтер Form3B. Form как видите, они э, изменили э, схематику э, в плане того, что у нас вообще конструктив полностью поменялся. То есть у нас э, лазер уже не просто стоит снизу и отражается от зеркала, а он так запечатан, скажем так, в некую коробку, в которую уже коробка двигается и подвозит к нужной части платформы лазер. Что это дало? Это дало позиционирование по площадке 25 микрон и уменьшило лазер, пучок лазера, пятно лазера до 85 микрон. Соответственно, частота печати и точность увеличилась в разы. То есть я безумно доволен форм-третьим. В плане печати по сравнению с форм конечно, он посильнее намного и по точности. Вы знаете, я в Норвегию летал, как раз работал зубным техником там, ну, там недельку перед коронавирусом приглашали меня. Вот и там у них стоял принтер Асига, и он печатал модельки, которые используются с помощью интерального сканера. То есть сканирование, которое не предполагает вообще никакой физической модели. И у вас только в цифре есть зубы. И вот эти зубы переносились в специальное приложение, моделировалось, делалось моделька специально для удобства работы и отправлялась на печать. И вот я сравнил печать в Норвегии, что выдавал да, принтер. И сравнил, когда уже приехал сюда с форм третьим, и вы знаете, показатель ну, примерно одинаковый, идентичный. То есть если не заморачиваться, прям сильно не вникать там... Нюансы засветки, все вот это делать просто вот пришел, поставил, чтобы можно было работать. В общем, я была если честно, немножко удивлен, вот и и рад, и сильно рад, немножко удивлен и сильно рад. Дальше идем, значит, у нас почему я Вставил сюда вроде как, говорим про SLA, да, принтеры, но вставил сюда LCD и DLP. Многие не видят разницу, сейчас два слайда верну. SLA, да, помним, лазер снизу светит, и пока не пробежит, весло не отрывается. LFS тоже самое, подвозится только лазер. Перейдем к системе LCD. Это достаточно бюджетные принтеры, используются они как? Значит, у нас есть все тот же резервуар с полимером. Внизу у нас есть LCD экран. Что такое LCD экран? Чтобы доступнее объяснить, это просто вот телефон у нас, черный экран. Нажали, у нас появилась какая-то картинка. Также и работает принтер. То есть вы когда закидываете файл на принтер, он разрезается на слои. Как раз вот высота слоя вы указываете в приложении. Он нарезает на слои и каждый слой, если вы и в LFS-системах у них лазер этот слой засвечивает по координатам, по определенным, то э, в LCD-системах сразу же появляется как трафарет, вот если обратить внимание, это осьминог. То есть каждый слой просто появляется такой трафаретик, через который проходит ультрафиолетовый э, свет и засвечивает в ванночке это все. В чем разница между SLA э, и LCD-системой? В том, то, что э, здесь, если принтеры бюджетные, то у них э, заявленный пиксель Сто процентов не того размера, который они говорят, а намного больше. Потому что э, смотрели мы LCD-матрицу под микро мик микроскопом, и при этом еще при нагревании погрешности, в зависимости от конструкции, принтера, есть ли стекло сверху или нету. То есть, там много факторов влияет. Э, э, то есть, у них точность печати. Uh, ну, неплохая, да, но она не заявленная, uh, не соответствует заявленному частенько. Uh, uh, что касается плюсов, это то, что скорость. Потому что SLA у нас uh, пока все не залижет, слой, uh, следующая печать не идет. Uh, здесь же за раз он засвечивает слой, все. То есть получается у нас визу. Идет источник света, потом идет фильтр, потом поддерживающее стекло. Это очень важно в принтерах LCD. И дальше идет LCD-экран и уже непосредственно в ваночку заходит. Далее, DLP-система. Более дорогая система, более надежная и стабильная. То есть, если принтер DLP, в нем используется проектор. То есть, если мы посмотрим, в LCD, посмотрим на LCD, то у нас... Получается, здесь используется просто светодиодная матрица. Если мы посмотрим на DLP, у нас используется источник света, это проектор. Поэтому эти принтеры очень дорогие. При этом используются линзы для стабилизации. Если э, указывается в DLP принтере, что у него там точка... Э, там, допустим, 52 микрона, то значит она 52 микрона, потому что линзы выдают ровно 52 микрона. Ниты искажений при нагреве и так далее. Принцип печати такой же. Вот платформа у нас, она опускается в полимер, ваночку ванночку с полимером. Дальше у нас идет засветка, идет проектор, светит, отражает, идет через линзы, и линзы уже фокусируют. Точку пятна. Принцип такой же: что за раз проектор рисует ту картинку, которая нужна. Поэтому печать у DLP больше. Но я бы выделил некоторые аспекты о том, то, что э, разница все-таки есть. Если SLA стандартная это большое толстое пятно у форм второго, опять же, я э, сделаю пометочку, то у DLP система это пиксель, то есть все строится квадратиками, картинками. У LFS система такая, э, э, сканирующая что-то вроде импульсов. Соответственно, паразитная засветка намного э, меньше и печать точнее. Далее еще бы хотел сделать акцент на том, то, что у нас э, SLA, если мы используем, то у нас гладкая поверхность. Если DLP, то видите, она немножко э, матовая. И есть такой нюанс, что может идти вообще лесенками. Э, э, есть... В слайсерах кнопочка «Сгладить» у DLP-шных и LCD-шных, но это деформирует модель. То есть если в каких-то там брелке печатать или что-то для себя, модельку какую-то, то это еще может пройти. А если вы печатаете в стоматологии, то эту галочку обязательно нужно убирать. Далее поговорим по форм 3B. Это новая модель, ориентированная на, на стоматологию. На медицину, стоматологию, печать, биосовместимые материалами. То есть, у него даже дизайн специально. Он здесь немножко сероват, на самом деле, он чуть посветлее. Дизайн спроектирован так, чтобы можно было поставить в клинику и чтобы все вписывалось, смотрелось красиво и удобно. Далее, покажу вам видео о том, как работает LFS-система. То есть, вот у нас отражается лазер. Он в таком боксе бокс движется, натягивая ванночку в принтере и э, засвечивает слой за слоем. Э, попрошу обратить внимание в плане того, что печать у Formlabs достаточно большая, площадь печати 14,5 на 14,5, и высота 18,5. То есть э, достаточно большое количество всяческих моделей. Это здесь я э, из стоматологии взял кейсик небольшой можно уместить, но и не только. То есть, если вы возьмете, там, допустим, модельку обычного форм-3, который не биосуместимую печатать, то у вас будет точно такая же платформа, и вы можете для себя печатать не только в стоматологии а и в медицине вообще. Дальше. Сделаем акцент на форм-3L. Это новая моделька. Я ее, если честно, очень жду, потому что... У нее два картриджа автоматической подачи полимера. То есть вам не надо заморачиваться, вдруг вам не хватит на такую огромную печать. Полимер вы поставили и забыли. И при этом а, у него огромная площадь печати. То есть если вы справа вниз посмотрите, обратите, здесь сравнение идет. Площадь печати форм 3L и площадь печати форм 3. Высота 30 сантиметров, ширина, глубина. То есть здесь показано примерное изделие, которое можно делать. Я бы обратил внимание на позвоночник с ребрами здесь. Это очень круто для планирования операций, поэтому я и жду этот принтер, чтобы в наши университеты, институты все это поставить, чтобы ребята тестировали, пробовали, печатали изделия, на которых можно учиться. Вот, поэтому э, форм 3 l очень интересен. Э, в силу того, что скорость, э, как я говорил, э, у SLA понижена системы, да, а печать огромная, соответственно, там, чтобы килограмм времени на это не тратить, в 3 l вставлено э, два модуля с лазерами. То есть, если какая-то большая печать, то подключается второй модуль, и он за раз светит э, сразу же большую модельку. И времени получается не так много, как... Вы могли подумать, допустим, если интересуйтесь э, села-печатью или вообще 3D-печатью, а не только погружайтесь в нее. Вот, давайте поговорим о материалах. Здесь затронем тему стоматологии, потому что я. В своей сфере в основном. И медицине, которую я сейчас очень плотно продвигаю. С первым медицинским университетом, с нейрохирургическим институтом Бурденко. Ну и, наверное, Южноуральский государственный медицинский университет. Я им тоже свой поклон и почтение отдаю в плане работы. Но там стоматология, там онкология. Я там пару кейсов скоро выложу все на фейсбуке, на странице. Значит, давайте по порядку пробежимся, чтобы не заострять внимание и не тратить много времени. Первое, denture и denture base – это э, полимер для зубов и полимер для базисов. Кому слово «базис» не знакомо, я расскажу о том, что есть да, бабушкины и дедушкины протезы, которые стаканчик бросает. Ну вот, это специально изготавливается вот, с помощью 3D-печати именно такие протезы. Если в повседневной жизни достаточно, если вручную делать, еще совковым методом Советского Союза, это грязно, долго и вредно, то 3D-печать – это быстро, легко и не затрачиваете большое количество э, своих сил и времени на это, на все. Но пока что этот материал у нас в Америке, ждем поставок в Россию. Грей используется для элайнеров, элайнеры это альтернатива брекетам, то есть в цифре моделируется несколько положений зубов, там на несколько недель и печатаются модельки, обтягиваются капы, и пациент ходит и сдвигает этими капами зубы в ровное положение, там по, по 100 микрон движения, в зависимости от ситуации, от положения корней. Вот. Эм, используется потому, что он может печатать 160 микрон, и это вполне достаточно для эланина. Дентал модул используется для печати просадки коронок, да, там протезов, которые используются. И просто под макапом можно его печатать. Макап – это в цифре расставленные красивые зубы. То есть техник берет, ставит красивые зубки, печатает это все. Врач делает такой ключ, обжимает силиконом, потом взливает туда пластмассу и композит. И одевает в полость рта, потом снимает, и у пациента уже те же самые красивые зубки, которые были поставлены в цифре. Uh, dental алтекле это капы шины, то есть, uh, если пациенту нужно восстановить, uh, допустим, положение сустава или расслабить перед большой uh, реставрацией зубов тотальными работами, то используются эти шины. Дальше дентал-згайд, это guide, surgical guides это хирургический шаблоны, Если перевести, используются для правильного, для планирования и правильной установки имплантатов. Uh, имплантатов полости рта каста был вакс используются для выжигания то есть это либо ювелирное, либо стоматологическое использование может быть еще какое-то да может я просто в силу своих то что -то, медицинских направлений знаю вот то есть там каркас для металлокерамики сделать бюгель отлить бюгель это съемное протезирование это зубы на металлической так сказать пластинке. ну это очень сильно утрира вот, то есть всякие эти направления, ну, или э, ювелирные, я думаю, понятно, кольца, серьги и так далее. White. White материал э, стандартный, небоисовместимый, используется э, для печати э, стоматологических, э, ой, медицинских, простите, стоматологии он редко используется, макап может быть только, но не лучший вариант для макапа. Значит, э, для медицины больше всего подходит силу цвета. То есть проще объяснить на белом, показать кость, то, что вот она есть, нежели чем еще напечатать. Дальше. Материал драфт. Это самый быстрый материал печати. Его используется также под элайнеры, как грейн, но в случае того, что если вам очень нужна скоростная печать и э, высота 300 микрон вам не помешает, то можно использовать драфт. Эластик используется для печати учебных моделей медицинских э, медицинские учреждения или э, изготовления эластичные десны в модели э, стоматологические сейчас по кейсам все покажу может быть информация сильно улетает прям э, мощная переварить нужно будет поэтому я сейчас подкреплю эти знания э, картинками Давайте разберем протокол работы в стоматологии. Вкратце расскажу, что используется сканирование. Здесь используется интероральный сканер. То есть камера, которая помещается в полос рта, сканирует ваши зубы, отправляет технику моделировать. Техник или врачу. Техник или врач работают уже на компьютере, дизайн создают. Дальше у нас получается печать, соответственно, модели того, что нам нужно, и постобработка. Постобработке нужно уделять стоматологии особенно колоссальное внимание. Об этом чуть позже расскажу. Так, значит, виды работ в стоматологии. То, что я сейчас по материалам рассказал, Здесь я представлю полный список, вдруг кто-то просто в стоматологии работает и хочет перейти в 3D-печать, но пока еще не знает, что делать, а, что может делать с помощью 3D-печати. Сейчас вкратце прочитаю и приведу, что такое. Диагностическая модель, разборная модель. Это вот то, что вы видите. Да? Диагностика это посмотреть, понять, что это делает. Разборная – это чтобы наносить керамику, было удобно. Снял штампик, посадил на нее. Хирургический шаблон объяснил, что такое для операции. Лайнеры объяснил, что такое, это для смещения прикуса. Капы объяснил, что такое. Это… Для э, расслабления сустава, допустим, бюгельные колпачки и мосты – это значит то, что выжигаемый материал используется. Виртуальный ваксап – это постановка зубов и перенос полосвета, то, что я объяснил, как это происходит. Съемные протезы – ждем, когда придет материал. Временные коронки – будет небольшой анонс сегодня по временным коронкам. Для врачей это будет, я думаю, очень важно. Э, индивидуальные ложки можете хоть сейчас прямо использовать. Э, и значит рентген-контрастный шаблон это сейчас ребята делают рентген-контрастный материал отправили его в планник насколько я знаю и можете печатать для протокола планирования имплантатов Значит, дальше. Прикусной шаблон о жестком базисе. Кто работает в стоматологии, понятно, что можно печатать жесткий базис и сверху просто воском положить валик и уже запустить. Для врачей это будет очень удобно. Восстановление прикусного шаблона. Если у вас физическая модель пропала... Да, то вы можете всегда в цифре напечатать, сделать прикусной шаблон, загипсиловать обратно в артикулятор, и вот у вас уже через цифру, через 3D-печать восстановлен проект. А, напечатанный ключ для мокапа. Помните, я говорил, что такое мокап и как его обтягивает врач и переносит в полосу вта? Ну вот сейчас уже можно использовать эластичные материалы для уже просто моделирования этого ключа и перенести в полосу вта. Для врачей это тоже будет удобно. Искусственная десна уже объяснили. Значит, дальше идем для кейсов. Самое интересное, картинки вот расскажу, покажу. Здесь мы использовали КТ, компьютерную томограмму. Да? Вытащили оттуда СТЛ с зубами, с челюстью. Нам интересно было нижней. Видите, здесь всегда эта атрофия, небольшая кости у нас на нижней челюсти. Соответственно, врач распланировал уже непосредственно, как будет использоваться шаблон для наращивания кости потому что если вы просто навалите материал то он просто расползется и не будет держать в нужную форму для того чтобы имплант удержался в кости поэтому используется вот такой протокол моделируется сетка под которой будет набиваться материалы она будет формировать уже наращивание кости как нужно врачу и это намного точнее успешнее и удачнее Уменьшает риски, скажем так, во время работы. Для того, чтобы это проверить, печатается моделька сверху из титана тоже. Это тоже напечатанный из титана. Каркас, шаблончик вот для формирования кости, и уже примеряется, смотрится, все ли окей или нет. И можно пациенту объяснить, показать как это будет все работать. Следующий кейс – это у нас кейс-разборная модель, о я говорил. Делается отдельно штампики, то есть зубики отдельно, чтобы их можно было вытащить, посмотреть прилегание. То есть для удобства это делается. А потом идет позиционирование коронок, вкладок, накладок. И уже вот как это в полости рта. То есть вообще можно было не печатать эту модель, но решили проверить аппроксимальные контакты, просадить на модель, посмотреть, что в полстрота все село удобно. Поэтому а, можно использовать и такой протокол для, а, так сказать, безопасности себя. Дальше у нас идет а, grey резин. Это поделайнеры. Материал и под капы специальные для реставрации прикуса. То есть вот капа обтянулась, моделька напечаталась и у нас получается большая стираемость у пациента была. То есть проводим чистку, после чистки проводим протравку, чтобы не было никакой гадости у нас там, грубо говоря. И перекрестным методом уже восстанавливаем через капу зубки. То есть, вот видите, восстановили зубки на верхней челюсти, на нижней челюсти протравили, через капу тоже восстановили, и вот пациент счастливо уходит домой. Ну, э, тут такой акцент был. Естественно, пациент уходит э, с ровным прикрасом, полностью восстановленным, счастливым, э, с, с новыми зубками э, из композита. Далее у нас идет драфт материал такая минутка, ой, минутка, такая моделька печатается в районе 20 минут на 300 микронах, то есть, ну, для SLA системы это быстро, на самом деле. Да и для многих других принтеров, как бы их не позиционировали, достаточно неплохой результат и пациент одевает и уходит сразу же с новым лайнером. Dental SG это хирургический шаблон, он бил, он у нас получается автоклавируемый, то есть вы можете использовать автоклав, стерилизацию. Не обычную химическую забросили, там в спирт поддержали, вытащили, а вот прям серьезный автоклав. Как происходит процесс? Печатаете, засвечиваете, обрабатываете, вклеиваете втулку для проведения операции, направляющую для фрезы, для сверла. И потом стерилизуете, вот получается вот такой хирургический шаблон, который уже используется в полости рта. Значит, Dental LT – это вот капы, про которые мы говорили. носятся они до месяца, то есть напечатанные капы носятся до месяца. Печатается за 41 минуту на 100 микронных высоты. В принципе, результат очень хороший. Далее у нас Каста был вакс Это полимер используется для выжигаемого и прессование. Пресс, прессовка – это получается… Э, у нас есть коронка, она э, помещается в огнеупорную форму. Массу потом эта форма застывает, ставится в муфельную печь, выжигается весь пример. И у нас получается формочка, в которой можно уже запрессовать керамику, и у нас получится именно тот зуб, который вот остался внутри, и это методом Тимур Гамзаев очень мой хороший товарищ зубной техник, вот предоставил мне этот кейс. Смотрите, какая идеальная посадка после печати, как сидят штампики по границам. И в дальнейшем вот получилась у нас вот такая красивая работа. Это все прессованная керамика, пресс-керамика. Denture Base и Densure это то, что я говорил, что в Америке печатается отдельно базис, отдельно зубки. Потом это все вклеивается и получается вот такой съемный протез. Далее вот анонс про бега. Бега это временные коронки, использованные Формлапс и Бега заключили договор о том, что будут поставляться полимер от фирмы Бега в картриджах формлапса, И это очень хорошо, потому что Бега славятся неплохими полимерами, и для врачей это будет бум в плане того, что пришел пациент, поставил коронку, она напечатала за час-полтора, пациенту уже одел и ушел. Дальше, эластик, про что я говорил, это вот как раз добавили краситель розовый, напечатали, и вот у нас моделька, уже вытащенная из КТ, с положением имплантов, чтобы пациенту объяснить, где у него будет стоять импланты, и просто снять десну, показать, как это будет под слизистой. Дальше перейдем, форм я расскажу, это... Очень качественное приложение в плане того, что но оно настолько неприхотливо, настолько хорошо придумано, что вы просто скидываете STL, нажимаете кнопочку о том, что расставить поддержку, и потом уже нажимаете кнопочку отправить на принтер. Все, вам не надо думать, где, что, куда. То есть если STL ровная, вы не уверены то в приложении можете тоже быть уверенными. Я считаю, вот лично мое мнение, я очень много там от Formware до, до читу бокса я проверил приложение и скажу, что Preform пока на данный момент лидирует. Но он только для FormLabs, владельцев формлапса. Вот. Вы можете скачать с официального сайта, его попробовать, потестить и уже потом согла согласиться со мной или нет. Но для себя вы, вы, вы точно сделаете. Далее, постобработка. Очень прошу тех, кто работает в стоматологии в этом направлении, очень прошу очень серьезно отнестись. С каждым принтером Formlabs идет вот такая промывочная станция с инструментами. Углубляться не буду, думаю, там все интуитивно просто, но очень прошу всегда тщательно промывать модели, чтобы не оставался полимера и... И очень прошу всегда использовать засветку качественную. Забудьте про ногтевые лампы в стоматологии вообще. Просто их не должно быть. Я сильный противник этого. Потому что они нестабильны, они не держат температуру, они не засвечивают со всех сторон. И деформация модели может привести к плохим последствиям, если вы работаете на имплантатах. Поэтому нужно использовать всегда бокс с той длиной волны, которая используется полимер то есть если это 405 на метров до да, ультрафиолетовая длина волны то и нужно использовать бокс слева это то что идет с форма справа это отдельная автоматизированная станция промывки форм -вош. закинули промыли забыли он поднял ее сам сушит и засветки нагревает модель что уменьшает деформацию и при этом э, есть таймер по засветке что еще очень важно и должен это отметить почему мне еще когда я работал э, каткам оператором э, почему мне нравится формат потому что у них уже есть настройки то есть вам не надо думать о том блин а сколько мне засветить модель э, и в какой лампе и будет ли она точно или нет вы просто берете Картрид вставляете в принтер, у вас печатает принтер, вы вытаскиваете, промываете, засвечиваете, и у вас есть на сайте вся эта информация, сколько светить, какой материал, в каком спирте промывать. То есть достаточно, короче, такая штука, где за вас все придумали. Использование в медицине Сейчас, наверное, инновации будут небольшие. Давайте оговорим в... Самое, наверное, простое – это модели для студентов, то есть банально до размера брелков, чтобы у студентов могли подсмотреть шпаргалки, так сказать, что, как, где проходит, куда используется. Эта модель напечатана, ее по-хорошему, конечно же, еще раскрасить, для того, чтобы был наглядный пример, но как шпаргалка знающим людям уже подходит. Далее топографическая анатомия, пищеварительная система, ну и печень, как видите. Значит, у нас банально, чтобы студенты понимали, где, как, что проходит. Да, моделька полиграфическая, не прям суперская, но топографию она показывает очень хорошо. И можно что-то показать студентам, которые только начинают учиться. То есть вполне неплохая модель. Она небольшая, она мобильная. Далее, это уже скелет после вскрытия. Моделька очень маленькая, поэтому не смотрите, что здесь повело. Там вообще миллиметр с копейками, может, даже меньше. Поэтому материал повело, и я здесь, по-моему, еще не засвечивал, когда фотографировал. Вот. Неплохой пример скелета. Поставил на стол, уже запоминаешь, где какая кость. Это вытащенная из КТ-таз. Напечатал тоже в небольшом размере, но здесь можно посмотреть хотя бы, как идут суставы, направления. То есть, сама, сам факт того, когда придет форм 3L, когда придет 3L, вы можете напечатать в таз и какой-нибудь тазобедренный сустав, да, который будет идти в полный размер для Учение для планирования операции – это очень-очень даже неплохой вариант. Здесь же легкие э, использовались, э, печатал я, тоже вытащили легкие из МРТ. И в полный размер для студентов это сейчас в первом медицинском у нас используется. Далее, э, такая примитивная модель сердца, напечатанная на эластике, да, но, допустим, даже если вы работаете со школами какими-то, да, или у вас в гимназии есть подвязки, и вы хотите, чтобы на биологии ребята, детишки знали, как работает сердце, как используется, то эта модель вполне проходит, подходит. Если учитывать, что мы напечатали ее из эластика, и она у нас получается достаточно показательная о том, как может биться сердце, вот, то мне кажется, это очень хороший экземпляр для обучения. Дальше у нас идет КТ, это я делал работу с Натальей Русских, один из сильнейших ортодонтов в Москве. Мы решили здесь показать о том, что, ну, во-первых, там у пациента беда была с расположением верхней челюсти, и нижняя челюсть очень маленькая. И чтобы, как вы обратите внимание, у КТ зубки не очень хорошо здесь проснимаются в компьютерной томограмме, то я уже просто подтянул отсканированные интероральным сканером зубки вот сюда, чтобы показать уже и студентам, и врачам, которые будут учиться по этой модели о том, что вот так вот располагаются зубки, есть небольшая слизистая здесь, я ее не убирал просто замазал вместе э, с костями и у нас получается то, что сейчас проходит лечение этот пациент и мы хотим уже как вылечиться пациент напечатать только такой точно такой же, только я думаю уже из белого полимера и с ровными зубками уже и показать вот как было и вот как есть два черепа на э, живом человеке, э, то есть живого человека, который существует. для меня вообще была новинкой, когда я взял <coughs> свое КТ Вытащил оттуда свой череп и напечатал. Пока, конечно, размеры печати не позволяет в полный рост, но трейль придет, я обязательно так сделаю. И вы представляете, вы при жизни держите свою же черепушку себя в руках, и для меня это магия. То есть я, когда только погружался в это, я подумал, неужели это уже возможно? Просто взять и себя что-то вроде клонирования своей кости сделать и держать это в руках. То есть это вау. Дальше у нас пойдет опыт от наших коллег с использованием дайком файлов и вообще всяких приложений для изготовления, допустим, шин. да. Но по сути, на самом деле, давайте по порядку пойдем. Конверция DICOM в 3D-печать. То есть мы берем dicom КТ, мрт файл вытаскиваем и уже... Переводим это в СТЛ и печатаем СТЛ. Далее, есть возможность планирования протезов, есть возможность э, изготовления хирургических шаблонов для того, чтобы э, правильно вкрутить имплант в кость, или что-то закрепить, или для резекции, если вы обратите внимание, вот эту вот тонкую Направляющая и а, шинирующая. Но на самом деле ши, шину, вот а, мне кажется, на FDM будет лучше напечатана. Это система, которая печатает а, а, филаментом а, из прутка. Знаете, 3D-ручки, я думаю, многие детям покупали, знакомы с этим. Вот принцип 3D-ручки. Только это станок, который печатает вот как раз расплавленными нитями пластика. Вот, я думаю, это будет дешевле. Насчет быстрее не уверен, но дешевле точно. Что касается дальнейшей, это, естественно, уже проектирование. Видите, еще использовался форм 2 где-то в каких-то работах. То есть это в Европе, в Америке достаточно частая практика. Сейчас же это у нас развивается семимильными шагами, и я стараюсь это, этому помочь. Специально, ребят, сделал... А дайкоме. Дайком это формат, который вытягивается из КТ. То есть, если вы хотите уйти в цифру и вытягивать оттуда из трьо, и потом это все печатать, то вам понадобится дайком файл. Цифровая визуализация или связь в медицине. Ну, кому интересно, можете поискринить, на паузу поставить, почитать. То есть у нас открыто. То есть, от КТ, МРТ, CBC. Далее, протокол работы в медицине. То есть мы берем Daikon файл ну делаем КТ, отправляем врачу, врач согласовывает, потом это все моделируется, отправляется на печать и отправляется уже непосредственно в клинику. Приложение, которое используется, вот именно BITEC, я говорил, это наши ребята русские, которые делают, и 3D-слайсер я бы хотел выделить, потому что он бесплатный. А здесь слайд и на именно, то, что вот он может как вытянуть и сердце, и раскрасить, это все. Далее. Случай настоящий. Пациент, по-моему, в аварию попался, я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, я, если честно, не запомнил. Здесь делается снимок, да, это КТ, слайд. Это вытянутые ткани из КТ. И это сама кость, то есть насколько сильно повреждение мы видим. Дальше мы моделируем часть черепа, печатаем э, кости и печатаем из грея. Это напечатанная моделька черепа. Если нас все устраивает, все подходит, то уже можно делать э, такую шинирующую титановую пластинку, тоже можно напечатать э, или по форме загнуть, там разные э, используются. Методы изготовления, скажем так, простите, немножко пересохло более. в горле. И дальнейшем уже фиксация на черепе у нас происходит. Здесь же мы можем вытащить сосуды и напечатать их для проверки, как соединяется кровь или пульсирует она. Далее у нас используются разные виды э, материалов, то есть здесь у нас используется white. Сейчас я печатаю как раз такой позвоночник для вкрутки имплантов. Сейчас покажу это на следующем слайде у нас будет в дальнейшем. Вот это тестовая печать смотрится как полость э, правильное расположение. Если, э, ну в общем, диагностика проще говоря диагностика. Дальше мы используем э, десну от эластика или зубы, которые можем опустить в ластик для печати. Но я думаю, это не ново вообще. Стоматология уже давно использует 3D печать и есть э, такие примеры уже миллион. А, значит э, кость. Мы можем, если КТ или МРТ у нас хорошая, мы можем увидеть, насколько полые кости, то и, соответственно, мы можем их также напечатать. В программе разделяется на сегментирование, и уже смотрится, какая кость, где у нас в каком состоянии находится. Далее у нас эластик. Это то, что я показывал на примере сердца, что я печатал. Здесь же клапаны печатаются для примера, но они не биосовместимые Сразу говорю, это тестовый вариант для каких-то там, может быть, проектов дальнейших. Или показать, как пульсирует кровь в сердце. То есть, да, это вполне, вполне подходящий вариант для моделирования. Дальше у нас идет, это 3D-слайсер. Как видите, здесь достаточно... Ну, выделяет он не так, как и на битек, конечно. Здесь похуже толщина стенки. Здесь я выделял матку. Если вы обратите внимание, здесь есть кисты. Вот это выглядит как уже вытянутая СТЛ. Фиолетовые это кисты. Непосредственно в силу того, что у нас гинекологи зачастую работают вслепую очень неплохой наглядный пример. Я смоделировал поддержки так, чтобы можно было с одной и с другой стороны это делать. То есть я разделил матку на две части на кистампу, подделал поддержки и Отправил на печать. Напечатал с белого кисты, сделал черного для контраста, для показания, как это все происходит, чтобы врачу было удобно, с одной и с другой стороны посмотреть. Потом подумал, что еще неплохо бы напечатать из прозрачного и при этом разделить кисты на две части, чтобы можно было последовательно смотреть, проектировать как операции, да, тестировать. Естественно, стенки матки намного тоньше. Здесь силу того, что нужно позиционировать было да, две части, ну и в силу того, что там и не совсем хорошо вытаскивались, не совсем точно, там очень тяжело выделить пиксели, программа не всегда дает, но она бесплатная, вы можете скачать, попробовать ее для себя. Далее, это то, что я сейчас в последнее время сделал с нейрохирургическим институтом имени Бурденко. Зеленая – это у нас мужичок, Красным отмечены вены-артерии, там то, что идут, и нервное окончание желтым. В чем здесь интерес? В том, то, что здесь дефект в плане того, что вена с нервным окончанием соприкасается. И каждый раз, когда идет сердцебиение у пациента, вена бьет по нерву и может болеть голова практически каждый удар сердца. До этого доходит. И это кошмарно, на самом деле. Поэтому э, хотят сделать операцию, но боятся травмировать, да, или что-то не увидеть. То есть, но ну, всегда физическая модель... Можно открыть КТ, открыть просмотрщик, повертеть, посмотреть, а да, мне нужно делать вот так тут. Но всегда лучше на примере, всегда лучше, когда физическая модель есть. А, вот, и получается... Вытащили специально это через InnoBitTech, все вытащено, мужичок отдельно сделали, и целиком вот этот вот череп, и вот как раз как подлезть, как убрать дефект, как оперировать. Это все вот используется в цифре, то есть это как планирование цифровое. Что же делается у нас, что же я делаю с ребятами? То есть я печатаю это из white материала, крашу, в цвета да, вот нервное окончание вот венка идет вот дефект самый и вот мужичок я просто напечатал из эластика поставил на да, вот здесь ствол идет вот здесь позиция под мужичок и соответственно вот здесь вот дефект я специально ставил скальпель да простят меня нейрохирурги конечно же они так не работают и просто чтобы показать, что вот можно планировать операции, как, как добраться. Это очень круто, и мало кто этим занимается. Вот, и мы стараемся это очень сильно развивать. Далее, последний кейс. Это буквально вчера мне прислали ребята. КТ не очень хорошая, поэтому позвонки не очень хорошо вытащились, но для тестовой операции, для фиксации, то есть да вот этих вот имплантов, в кость, вполне проходит, вполне подойдет эта моделька. И как это делается? То есть если есть сильное искривление, хирургию восстанавливают это и фиксируют специально шинирующими вот такими вот имплантами. Вот что было у пациента и что в итоге стало. То есть это как примерно на сегодняшний день одни из кейсов, которые, ну, я где-то застал, где-то в интернете посмотрел, а где-то сам уже практикуем и работаем. Вот, поэтому давайте перейдем к вопросам, сейчас я почитаю их и буду озвучивать. Бойко, Александр, приветствую, чудо Иван. Значит, в Инстаграме меня нашли. Подскажите, есть ли разница между SLA и LCD для стоматологии с точки зрения гладких или пиксельных лестничных моделей? Ну, смотрите, SLA всегда по симпатичной модели. Если вы собираетесь делать мокапы, то я категорически рекомендую SLA. То есть, ну, если вам нужна скорость, то вы выбираете какой-то другой принтер, да, потому что SLA все-таки это не супер быстрые. Но я, если честно, и не вижу разницы в плане того, что, ну, поставлю я в ночь сегодня, потому что у меня принтер, который автоматически подает полимер, и я уверен, что он напечатает, да, если у меня там и материал уже не просроченный и ваночка стоит новая или уже я знаю, что она не, не переиспользована 250 раз, и я знаю, что она напечатает, то ну, смысл мне гнаться. Если вам прям вот пациент срочно нужно делать, то смотрите под себя, то есть каждый принтер выбирает под себя. В я рекомендую только, не только потому, что я работаю да, в этой компании, и э, э, плохо тот купец, кто не, хвалит, не расхваливает свой товар, вы скажете, но на самом деле у меня больше такая миссийская цель в плане э, нести 3D-печать в медицину. И я знаю, что Formlabs один из самых удобных принтеров, с самым удобным э, софтом. И чтобы уменьшить вот эти вот все трения настройки, засветки. То есть я, я очень хорошо знаю все тем, я два года в одной известной компании их поднимал. И очень много курсов по ним провел. И скажу, что если не хотите заморачиваться и вам супер неважно время, то лучше солаберите. Вот, дальше. К тому же не были минусы минусы технологии по отношению к LCD. Минусы это это только я бы время отнес на самом деле. Ну, может быть, пучок еще пятно лазера может быть 100 микрон или как у формлапсов там. 3 85 микрон, а там у какого-нибудь там на экзленте осеть по 52 микрон. То есть, ну там э, 30 микрон разница, точность, конечно, будет гулять там, да, по-разному, в зависимости от постообработки, но э, я бы только время к минусу отнес. И то это минус такой, знаете, плавающий. Если вам нужно срочно, берите то, что вам нужно срочно. Если вам нужен... На много, но какое-то время на это затратить, да, там, а если в ночь стоите, то не надо заморачиваться, то можете это взять. Но это так лично мое, мой взгляд, потому что очень много принтеров попробовал, посмотрел, и ну, все-таки, почему я ушел и в компанию и в iGo 3D, потому что я, мне понравился формат изначально, до того, как я здесь работаю. <смех> Меня, честно говоря, напрягло наличие новой подвижной части форм-3. Меньше подвижности больше надежности. Вы знаете, есть такое, что. Э меньше подвижных частей, да, и там печать. И даже поначалу пару раз у меня там не приклеилось к платформе из-за того, что настройки были не подогнаны, да, были тесты в режиме, мы это все пробовали. И, и я скажу так, что любой принтер можно подогнать настройками, а в силу того, что инженеры далеко не самые последние работают на формлапсе, все настраивается, все подгоняется там, и поэтому не стоит этого бояться точно у а втором форме тоже было перемешивающие ванночки, на которые жаловались, что оно ломалось у многих. Но вот по моде оно и не работало. Если честно, за три года работы с 3D-печатью, и начинал я это с формлапса ДВС, принтера совершенно разного финансового категории, да, и печатью, там, принципами... И в техподдержке, сколько я проработал, ребятам помогал по печати, у меня ни разу не ломался скребок, мешалка вот эта вот, которая ездит. Она начала свистеть, да, но, но не ломалась. Это, скорее всего, ручки или плохое отношение к принтеру. Зачастую вообще. Зачастую в практике использовался именно, ну, наверное, ручки рассказывали о том, что не принтер, а именно как относишься к принтеру. Иван, стен вот наблюдал за твоим опытом, почему в основном Formlabs осветил, видел, что есть опыт общения с большим количеством оборудования, риторический вопрос. А Formlabs, потому что я считаю его самым удобным сейчас принтером, ну, естественно, потому что я в IGL 3D работаю, то есть у меня есть выходы на кейсы именно по Formlabs, и я работаю с врачами, которые занимаются этим. Много других техников, которые тоже освещают uh, это направление, но uh, вот честно скажу, это очень удобная система. То есть за вас все придумано, не нужно ломать голову. Я многим врачам до сих пор, и даже там Женьке Розенгурду uh, помогаю в Америке настраивать, там, да, сейчас придет uh, нашумевший XL4K, и uh, я его тоже буду настраивать, помогать, но поверьте, это очень долго муторно и не всегда стабильно поэтому я лучше освещу то что я уверен в чем то что я проверил нежели чем буду говорить что есть есть принтеры более бюджетные какие-то варианты но они не смогут догнать формат точно по материалу по созданию то есть ну по материалу я имею ввиду по количеству материала который они могут использовать в плане платформы печать Капы напечатаны из какого материала? Капы какие? Если из пленты, миорелаксирующие капы, то э, из денталлтэ, он из второго а класса и можете до месяца уносить, если вы правильно засветили и правильно обработали. Э, Стамптологи знакомы, говорят, что напечатанные капы не подходят для работ. Э, есть такое, по сравнению с фрезерованными, э, напечатанные капы сейчас проигрывают э, Потому что постобработка все-таки, во-первых, не всегда соблюдается постобработка, и людям об этом нужно рассказывать, потому что 3D-печать молодое направление, и там в стоматологии оно 32 года сейчас используется, ну, если мне память не ошибаюсь, То есть это вообще очень мало. И никто не знает, что нужно правильно засвечивать и правильно промывать, чтобы материал был жесткий и долго носился. Это во-первых. Во-вторых, из-за того, что есть все-таки усадка, контактные пункты, приходится, конечно, кодом подгонять в полости рта. То есть там добавлять пластмассы или смотреть за этим. То есть есть то, что проигрывает, но если посмотреть время, да, там 41 минута вышла, да, ну и плюс там полчаса засветка, да, у нас получается за час двадцать, ну и там моделировка 20 минут, да, грубо говоря, два часа, у вас готовая капа, которую можете отпустить пациента на до месяца ношения, да, там расслабить просто суставы и уже дальнейшую какую-то работу делать. Если вы делаете работу больше, чем месяц, всегда фрезеруйте капу, всегда я скажу больше, в моей практике с ребятами, которые работают, они даже фрезерованные капы, они все равно добавляют пластмассу, контактные пункты где-то. Ну, конечно же, это зависит от техника, от фрезера, от умения, от понимания. Это все понятно, да? Но вот зачастую все равно приходится контактные пункты догонять. А, можно промывать а, хайгет один, да? Правильно я произнес. А, можно промывать не за пропилом да, можно идти, и сейчас новый возят э, промывочные, э, как же он называется-то? Сейчас э, не вспомню, к сожалению, потому что пару раз статьи читал, особо не запамятовал. Пока сам не, не воспользуюсь, не могу сто процентов рекомендовать. Но все говорят, что он не воняет, но только он жирный. Его отмывать там э, тяжело э, в плане жирной поверхности то есть перчатки приходится каждый раз выбрасывать спиртом высох вы дальше работать нужно выбрасывать да идет замен я думаю может быть форма поставит к нам такой же не спирт чтобы не было запах но все-таки как я попробую я смогу это порекомендовать но лучше все этиловый этиловый спирт брать и промывать им звуки так правильно так это я читаю сейчас обсуждение у вас то что было чтобы э, понимать дольше да так, да и на Битек сейчас улучшает они каждый по моему э, месяц или три месяца они вносят обнова насколько я знаю я буквально недавно с ними общался хайгет прям. Вот лучше меня, видите, я всего лишь зубной техник, поэтому информацию по тому, где какая артерия и как проходит, для меня немножко это сложно. Я пока учусь в этом направлении, советую с хирургом. Так, есть последняя тома показывающая форму точность по всей платформе выдает меньше чем lcd от искажения лазера про стоимость расходников вообще молчу про форум 2 я вам уже рассказал что точность у него уходит я если честно когда сравнивал с нашумевшей линейкой да если мы про Фрозен и поговорим форум 2 то фрозен когда его доведешь до ума, когда с ним промучаешься, ну, не промучаешься, ладно, пока ты с ним проведешь прекрасные часы настройки его, и вот когда ты его доведешь, то он выдаст примерно как у форм второго качества, может быть, чуть поточнее. Но это нужно очень строго за всем следить, проверять и делать дотошно, доводить до ума, банально даже расширение на приложении, то есть, если там в зависимости, чем ты пользуешься, по z при формам ой, при форму, форму по форм z э, слайсером или че-то боксу, и ты в зависимости, естественно, от этого, от масок, от того, как ты будешь подгонять, там очень много нюансов, которые заставляют. А форм 2 ты поставила, не заморачиваешься. Каждый выбирает для себя. В общем, спасибо большое, ребята, что уделили время интерес 3D-печати. Очень рад вас всех видеть. Спасибо большое за огромное количество вопросов, очень интересно их обсуждать, их обсуждать и отвечать. В общем, всего доброго, я думаю, еще с вами увидимся. Пока!